CoinSpace Ships это бесплатная онлайн игра, основанная на принципе играй, чтобы заработать. Игра основанная на невзаимозаменяемых токенах NFT, которая вознаграждает игроков реальными деньгами во время игры. За участие в ордопе мы получаем до 500 токенов CSPS на общую сумму 25$ долларов, и топ 100 рифоводов получат дополнительно по 500 токенов каждый. Раздача токенов рандомная. 1900 случайно выбранных пользователей получат вознаграждение. Токен SPS в сети Binance Smart Chain. И для его получения вы можете использовать кошельки Trust или Metamask с настроенной на сетью Binance Smart Chain. Итак, переходим по первой ссылке. Попадаем в Telegram Bot. Нажимаем Start. Далее Join airdrop. Открывается список задач, которые мы должны будем выполнить. Две задачи обязательны к пополнению. Присоединиться к Телеграм-каналу и Телеграм-группе и подписаться на страницу Твиттера, сделать предпит закрепленного поста, отметить трех друзей и добавить вот этот тег. Остальные задачи дополнительные и здесь их выполняйте по своему желанию. Переходим по ссылкам. Вначале присоединяемся к Телеграм-каналу и Телеграм-группе. Далее переходим на страницу Твиттера. Перед этим сразу скопируйте вот этот тег, нажимаем «Читать» и делаем ретвит с закрепленного поста. начале лайк, like, далее нажимаем вот здесь и нажимаем «Цитировать твит». В поле «Добавить комментарий» вначале пишите свой короткий комментарий, далее вставляем скопированный тег и добавляем трех друзей. Вначале собачка, далее любая буква, выбирайте кто вас читает. Итак, добавляете еще двух друзей и нажимаете кнопку «Твитнуть». Далее, по желанию, присоединяйтесь к телеграм-каналу рекламодателя и подписывайтесь на страницу твиттера рекламодателя и делайте ретвит о данном айдроке. Если вы будете эту задачу выполнять, переходите по ссылке, нажимаете «Читать» и делаете ретвит от этого поста. Ставите лайк и нажимаете «Ретвитнуть». Выполнив задачу, нажимаем кнопку «Регистрация». У вас появляется капча в виде смайликов. Здесь будет написано, что вам нужно нажать. Нажимаете. Отправляете свой адрес электронной почты. Далее свой адрес кошелька Binance Smart Chain. Далее ссылку на свой профиль Твиттере. Далее, если вы выполняли дополнительную задачу по Telegram, Нажимаете I have joined, если нет, то нажимаете Skip пропустить. То же самое по твиттеру. Чтобы посмотреть свой баланс, нажимаем на My menu и здесь нажимаем мой баланс. И на этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры и помним, что подлежащий камень крипта не течет. Всем удачи, пока.